Что-то важное, что-то прям нужно. А это стихи. Пушки такой гробо переворачиваются, что, блять, кому мы стихи еще не нужна Подсказка будет самая ржачная. Ну что? О, мышка. Нормально. Знаю, ты не виноват. Я син хуя не виноват. Спасибо, блять. Вся ответственность на тебе за любую. За любой ущерб, причиненный этим персоналу, nice. я тут отмазался. Эй, hey, hey! всем привет! Ребят, с вами Тимур Лев, и сегодня мы с вами смотрим наконец записи Куплиновой. Он выпустил новый видеоролик про Куплинова со про амнезию и Little Хоп Давайте посмотрим и оценим его работу. Ну, мне уже амнезия вот уже сразу понравилась, потому что я люблю амнезии из всей части. Я лично играл во все. Я как любитель и масс-эффекты, и амнезии прям спасибо. А вот Little Хоп, она меня слишком подвела. Либо она, у, она была очень криво сделана, и мне очень сильно не понравилось. Ну, ладно, это ваше будет мнение, не мое. Так что, ну, ну, мое мнение тоже учитывается, ну, ладно, давайте. Ладно, с вас лайк за видос и, и комментарии. Так что, погнали смотреть. Так, э, не понял. <laughs> Правда, хватит Stop переживать. Я же люблю I тебя, дурочок. Идиот. Идиот, да. <laughs> То есть, да, как оно? <laughs> так, стоп, стоп. Пока мы рассуждаем по поводу того, кто у нас идиот, давайте мы переведем. Идиот. Так, подожди, звук сейчас рублю. Идиот. Идиот. А дурак? А дурак? Фу. Угу, окей. Ясно, ясно. То есть Pick salud, werd, переводчики такие, а дай-ка заворачиваться не будем с переводом и сделаем свое отображение реального мира. В русском языке от слова дурачок в Идиот. Ну как это звучит, да? Я же люблю тебя, идиот! Любовь же. А, это физика, да. Давай посмотрим. Спасибо. <смех> я ж думал, не дождусь. А... О, НЕМЕЦКИЙ!!! Кстати, по поводу немецкого языка, я реально хотел изучать немецкий язык, блядь, честно. Ну да. <смех> ну, так это... Я хотел изучать немецкий язык в uh, девятом классе, но я изучал латинский язык. Это та еще поебута? Ну, более-менее понятно. Мне знаешь, нравится начинается... Вот Google этот немецкий язык. А, Человек, кстати, как я, типа, знал, кстати да. в нидерландском языке мне нравится, что, например, знаешь, наш русский, когда говорит, я люблю тебя. На немецком это так пиздец рофельно, блядь, звучит. О, Просто Где вы должны проспать дневные невзгоды и забыть. Вы видите там... А, это стихи, ясно, окей. Я думал, что-то важное, что-то прям нужно. А, это стихи. Ахахахаха! Пушки такой в гробу переворачиваются, что, блядь, кому мои стихи еще не нужны, сука? Я немецкий вообще не знаю. Я знаю там, айцвай, полицай, драйфир, гранегир, все. А, здесь тупик яс. А он знает. Ясно, здесь тупик. Тогда что сюда. ААААА ты чё, сука? Охренела совсем, что ли? <laughs> Ёбаная осень, блядь. Нахуй ты мне эти листья сюда засунула. По-моему, вот не самая лучшая идея. Я согласен, блядь, у меня аж глаз зачесался. Ебать, там вылетело чё-то. Что <пишут> <Шо> это? Что <пишут> с ним стало? Так, ну ты давай с ума мне, не сходи здесь. <пишут> а, блять, блядь, твою мать! Блять, скримеры! Ну конечно. Чего не хватало, блять, вам не единицы так это скример, ага. Короче, ну, да. вот эти пещеры еще ничего. По ним можно пошастать, походить, посмотреть, по них сдавать. Но вот та темная, которая была в конце прошлой серии, но ну, там вообще же ничего не понятно. Нихуя не понятно, ничего не видно, блять, поджигать нечего. Там, блять, хоть в жопу, я не знаю, там глаз все выкали, и все равно ничего не будет. Ну, ебаный, И все равно ничего не будет понятно. Да. Фак. кстати, я могла вспомнить. Мой любимый английский язык вместе с The Last of Us 2. Fuck you, черт с тобой, fuck and you in fucking you, пошел ты, о, oh, нет, черт с тобой и черт со мной, пофиг. Короче, там перевод был на уровне говна, как, не знаю, это, короче, когда фильмы выходят с матом, и там у них половины, вот все вот цензурят, это вот меня постоянно бесит. Я не понимаю, зачем надо настолько делать адаптацию на русский язык, без такой стендуры, прям жестко, я не понимаю Вот тот же самый Киберпанк вышел Маты, это, это просто Багически, там просто мат Каждые 5 секунд у меня, это такой Как это кайф, о, просто кайф Но Почему нельзя нормальных игр Сделать нормальный мат, я не понимаю Помните, я не знаю, когда я слышу слово «фак» и в переводе написано черт, меня как-то это... Мне как-то немного Плюс. того. <laughs> мне кажется, это совершенно неправильный перевод. Ну, это какой перевод. Она находится хуй пойми где, в пустыне, без еды, без воды, беременная. И вместо того, чтобы сказать нормальное слово «блядь», она говорит черт. Черт. Ну я что-то не верю в это, вот как хотите, я в это не верю. таси что там за надпись? Я по-французски не бомбу И Это что, французский? Велкоме the Welcome to the end of the world. Это типа, добро пожаловать в конец Сибири. Как это так, значит, французский? Мне кажется, это английский. Я что-то прям... Я тоже думаю. Латинский, господи. А где мне найти зарядку для моей трубы? Только между нами, мне кажется, он выпивает. Может, его сюда отправили, чтобы он завязал? Да, все, застрял. Я застрял. Ну ты издеваешься, блядь. Ну ⁇ п твою шмать, ну почему нужно застрять Ой, кани, блядь? Ну хорошо. Писую то, что было до этого. Так, интересно, нам Очень, кстати, интересно. И что мне, блядь, делать? Чуть-чуть на 40 секунд пораньше, когда я еще не застревал в текстуру. Спорим, что сейчас даже с собой хуйне будет. Это не смешно, это не весело.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 Единственное, сучара сидел. В чем пригол? Это он нас пугает, не мы. Попота, блядь. И да, ты такой, чё нахуй такое? Селитру мою надо? Иди сюда, блядь, а ты чё селитру там, да. Тише, тише, детка. Это мой праздник, ты добрый, и я а у меня всё обозралось. Чё-то мне кажется, то время неправильно идёт. чё то а, блядь, перепутал маленько. Совсем чуть-чуть перепутал направление взгляда. Что это, блядь, за боевой клич, нахуй? Что это за боевой ключ? Объясните, пожалуйста, что это такое? Блять, ну это что-то, что в смысле? Это явно что-то неземное. Здесь что-то слишком все как-то развито, прокачано. Ну хотя это все вон там говорят по О, да! Древний цивилизат! Здравствуй, Чапман! Здравствуй, РНТВ! Сегодня у нас загадочная история, как есть пельмени из радиоактива. Как выжить на Марсе без воздуха, глядь. там великаны, глядь, да, да, связи с инопланетными гномы. всеми, <гум> там приезжали, там показывали, там рассказывали, там строили, там да, учили. Да. В итоге все это стало прекрасно и все, вот пожалуйста, работает. Да, да. Так, а че почему? Все э, землю спасли инопланетяне, все, как говорили, РЕН-ТВ, да. Найс. Nice. Что Просто. ты делаешь, Кроха? 1 плюс 2. Да-да! Сколько это один плюс 2? Да, да, да, да. Но здесь что-то не предпослал. Не предпортс. Не предрасполага. Не предполагал. Бля, да что ж такое-то? Дай сказать, сволочи. Не предполагается. Нет, предполагается. Не предполагается, Атмосфера? Не предполагается. Ага. Ой-ой-ой, не, не, не надо не надо. Дрюкаю мышкой. Дрюкаю мышкой, чтобы открыть двери, поехали. Вряд <связь> <связь> <связь> вряд и не крастеет. Здесь надо превьюшку для игры сделать, вот как эту, только ладонь на лоб положить и прям на финальную серию прям ее вот поставить. Прям прям вот замечательно будет. Прям можно даже нарисовать просто в пейнте кардашом ладонь на лбу и будет зайти. Третью, блять, ладонь на лбу, и будет хорошо. Вот так вот сделать. Используешь какой-то цвет или за счет камеры картинки, четко. Ну, свет, конечно. Без света вот так. Можно вообще сделать жестко. Насколько света стоит? Контрольчик. Я думаю, заставку. Слэшбек и ладно. Ебаные ноги, усука. Что? Слабый разум смертным дан. Сказал со стаканом нам еблан. Ну да. Когда в кустах... Ну? Я тебе говорю, когда в кустах что то шуршит... Это понятно, либо миленькое шуршит, либо... Такой, знаешь, бабулька ничего такая, типа, испугался, и он такой... да похуй. Вообще, похую. <смеш> а чё ты не видел ничего? Вообще ноль эмоций, блядь. Бля, что? Шесть как ураль, Ну выбей её, блядь, она ж <смех> О, мышка. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Нормально. <смех> Куда они ушли-то? <смех> БЛЯДЬ! <смех> что это? <турган> Ух ты ж ебать, это остаточные пружинные механизмы в телефоне зазвонили. Другого объяснения здесь просто нет. Как же а это не Подсказку? Хотите? Ну давай. Подсказка будет самая ржачная. Во-первых, я играл в Little Hop, серьезно. Я ее покупал. Э, ну не в своем аккаунте, я покупал у Санька, покупал, у которого мы стримили Киберпанк. Мы купили. Мы попросили у него подсказку. Это, блядь, реально ропин, если он сейчас эту ту же самую хуйню по карте я оборжусь. Ай, что же отказываться-то? не Ну что вот. Вот, тебе подсказка. Я хочу стоять под определенным углом и управлять фонариком, чтобы посмотреть, куда. Ну да. Ну да, ну да. Так оно и должно было быть, да. Фух, хорошо, ладно. Первые туристы за очень долгое время. Так а смысл сюда приезжать? Это реально город призрак Нормально. из карандаша вылетел. То есть он играет в игру и такой... Блин, нихуя, у меня грифель с карандаша упал. Блин, нихуя. Че это вдруг? Профессор! Эндрю! Это я! Следующий! Следующий! Священник, падре... я не знаю, поначалу, конечно, писали в комментариях, что диалоги здесь жутко тупые, но они, блядь, прям вот тупеют, по-моему, с каждой серии эти диалоги. Они скоро превратятся в что-то типа... Они реально тупые! Вот, реально! Эндрю стоит... Кто уже играл, я не... Ну, типа маленький такой спойлер делал, если перематываете там на каком-то формете там на 10 секунд... Мои болтовни. Там, там, короче, учитель и Эндрю, они стоят вместе. Там стоит баб бабулька, так, вот эта вот в очках, такая старая пизда. Да, да, да, да. Она, они, короче, стоят, и, короче, там был полицейский участок. Они стоят, и они Эндрю нашел камень, и там учитель говорит, «Дай-ка мне камень, я кину, я не промахнусь». я не потом полчаса, там, ой, даже не полчаса, они там 15 минут практически болтали на тему, как они хотели бросить камень, бабулька вот такая говорит, вы, блядь, серьезно? Говорите про камень со 100 метров, господи, серьезно? Я с таким же камень ебалом сижу, Ну да, да, тоже. Там-то вот такие реально тупые диалоги просто прям вырезаю и не хочу. Типа, а, а зачем? Я не знаю, если б я знал. Да. Промолчать. Такие а, диалоги, понять, тоже. не понять, все, что, блядь. На ди по-моему, вообще не запаривались здесь, прям совсем. А в третьей части вообще. Просто... Запись-то, запись-то. Запись-то идет. Здесь давно никого нет. Нет, не двигай, не надо, не надо, я не тяжелый. Не надо. Эндрю, иди сюда и помоги мне. Не надо. Давай просто перелезем. Нахуй nah двигать Что тяжелые ящики. Ну, давай! Я не буду нажимать ничего. Нет, не надо. Это будет очень громко. Это будет очень громко. Я специально нажимал. Да в смысле еще раз? Я, блядь, этого а делать а не? Ха! Тел! ⁇ В рот! Я, блядь, не хотел этого Дэниэль. делать! Иди ты нахуй, игра! Второй, сука, раз, блядь! Какого хуя у меня подставляете? Даниэл, ты еще внизу? Даниэл! В первой игре, блядь, я прыгнул, потому что написано было ⁇ Прыгай, сука! ⁇ И я прыгнул! Спрыгнуть! А Ты не что? Не я пошутил! Какой спрыгнуть? А не надо было прыгать. В этой части я сказал, не надо, сука. Он тяжелый. Это громко, это палевно. Ой, блять, он лезет тону. Давай еще разочек, блядь. Давай, хули там. <смех> <смех> <смех> <смех> было барож посветлее, была превьюшка. <звучит> <звучит> <Я заебали. звучит> <звучит> вот реально в этой игре они сделали вот реально каждый пять, сука, момент они сделали скримак на вот эту вот бабу. Зачем они вот делают каждые пять секунд? Да они вот эту большую бабу делают, либо маленькой тёлки, которая просто. Вот, вот так это делать, я, я, я вот лично я не понимаю. Если они хотят подогреть антураж к этой игре, но не надо столько скримеров делать. Сделайте просто такую атмосферу, как в первой части, и все. Люч, блять! Там часа. не было столько скримеров. Ой, ебать! Ё. Знаю, ты не виноват. Я синхуя не виноват. Спасибо, блять. Вся ответственность на тебе за любую за любой ущерб причиненный этим персонажам nice. я тут отмазался. Нормально, нормально, сегодня выпуск такой прям вау классный. Кому понравилось, то ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, конечно, если вы еще не подписались, и нажимайте на колокольчик. С вами был Тимур Лайф, если кому, конечно, понравился Купленов, ну точно. И напишите пожалуйста в комментариях, что вы ждете дальше в выпусках. Так что вот с вами был Тимур Лаев. и всем удачи и пока-пока.